Итак, вычисления проводить я не буду, но если мы их вычислим, то мы получим значение, ну я думаю, давайте, ладно, проверим, уж раз все сделали, как говорят на Востоке, раз съел осла, зачем оставлять хвост? 4 умножить на 1 плюс 3 это 7. 7 пополам это три с половиной. Умножить на синус 24. Умножить на синус 24. Где у нас? Вот у нас калькулятор. радианы Так, где у нас синус? 24 надо на наверное, на синус. Вот, минус 0,9, Умножить на... Минус 0,9,0,6 равняется, да все умножить на 3,5. Для проверки давайте минус 3,170. То есть примерно это будет минус 3,170. Смотрим, у нас решение... У Яблонского проекции, проекции, проекции. Омега кси. Минус 3,17. Замечательно. Поэтому остальные вычисления мы тоже не будем проводить. Чтобы не тратить зря время. Но допускаю, что они будут именно вот этим омега. Извиняюсь. ита. Это подвижная ось. Омега ита равняется соответственно 1,48 радиан в секунду. И омега. Z, рав... Z равняется один радиан в секунду. Вот мы выразили вектор угловой скорости через проекции на оси подвижной системы координат. Если все проводить аналогично показанному, я уже не буду останавливаться то вот этот абзац вот на первый абзац мы потратили и на вот это раскрытие мы потратили достаточно много времени но я показал достаточно подробно как это делается вот точно так же раскладывается вектор омега на э, три оси неподвижной системы координат опять-таки используя разложение вот э, каких вот этих вот этих векторов то есть вот эти три вектора на эти три оси. Вы их проецируете, соответственно, то есть находите вот так же, как здесь. Находите их проекции на оси, только теперь на оси X, Y и Z. Омега X, Омега Y и Омег Z выражаете. И потом точно так же суммируете их. Если вот это все сделать, то вы увидите, что у нас, значит... Омега Х будет равняться... Давайте как-нибудь выделим. Вектор Омега М в проекции на оси неподвижной системы координат Омега Х, Омега У и Омега z, он будет равняться следующей величине Фи штрих на синус Пси Синус тета плюс тета штрих косинус пси. Здесь будет, да, еще минус минус фи косинус пси синус тета плюс тета штрих синус пси. Это будет фи штрих косинус тета. Плюс тета штрих. Видите, формула аналогичны. Соответственно, вычисляя, мы получим... Подставляя вот все значения φ, ψ и тета из данных, мы получим φ равняется минус 11,5. Омега х. То есть, омега у равняется минус 3,41 и омега z равняется 27,8 и опять таки радиан в секунду. Итак вектор омега m мы получили в нескольких координатных видах. В координатах на оси неподвижной системы омега x, омега y, омега z, Значит, это у нас было равно минус 11 и минус три сорок радиан в секунду это двадцать семь и восемь радиан в секунду и в проекциях на оси подвижной кси итта, и зита соответственно они были равны у нас минус 3,17 семнадцать радиан один радиан в секунду и зита тридцать и один радиан в секунду. Напоминаю, это все значит у нас в радиан в секунду. По... То есть мы этот вектор представили вот в таком виде. Соответственно, мы можем по любой из этих формул вычислить, например, модуль этого вектора, омега-м. В принципе, мы уже ответили на вопрос задачи. То есть, первый вопрос задачи, который мы здесь решали. Определение омега-м. Найти омега-м. Мы его нашли вот в таком виде. В виде проекции на оси координат. Причем двумя способами. Но очень часто вектор омега-м еще определяют каким способом. Способ задания. Это следующий способ по модулю вектора, по модулю и направляющим косинусом. То есть вот здесь мы задали вот этот способ задания, мы вектор задали каким образом? Вот вектор О Омега, допустим, не на плоскости но чуть-чуть, мы его задали по вот этим составляющим, например, Омега икс. Омега и То есть по вот этим двум отрезкам откладываем от начала системы координат, Мы восстанавливаем омега. Но очень часто мы восстанавливаем вектор по следующим величинам. По углу направляющему, например с осью х. Вот угол. И по модулю. То есть мы восстанавливаем вот этот луч. А потом берем на этом луче длину отрезка равную модулю омега. То есть это альфа х, Это омега. То есть по модулю и направляющим косинусом. Фактически это эквивалентные способы задания. Ну вот, чтобы показать, как это делается, соответственно, модуль мы можем найти по какой формуле. Например, по омега х квадрат по теореме Пифагора. То же самое мы можем сделать, конечно же, и подвижной системе координат. Омега кси квадрат плюс омега итта квадрат плюс омега z квадрат. Если провести это все без ошибок, то мы получим, соответственно, 33. На ну, округленное, естественно, приближенное значение. 33 радиан в секунду. Но, строго говоря, раз там у нас два знака, то тут 30 и 30 должно быть, наверное. Ну, ладно. Итак, вот что мы получили для модуля угловой скорости. Соответственно, для направляющих косинусов. Ну, соответственно, косинус, например, между омега и осью ОКСИ. Чему он равен? Он равен соответственной проекции омега-КСИ делить на омега. Действительно, вот из этого способа что следует? Если я опущу, то это как раз будет что у нас? Проекция омега и и косинус этого угла будет чему равен? Косинус направляющего угла с равен чему? Отношению проекции на эту ось к модулю этого вектора. Соответственно, здесь у нас будет, например, если мы подставим, это будет значить минус 3,17. Делить на 33, то есть примерно минус 0,105. Отсюда мы можем определить, что направляющий косинус, то есть давайте его обозначим альфа кси. Альфа кси равняется, что арк косинус, главное значение от минус 0,105 и так далее. Ну, достаточно часто очень самих косинусов. Аналогично косинус, значит, Омега с осью ОИТТА будет равен 49 тысячных. Косинус вектора Омега с осью ОЗ будет равен 0,993. три тысячных. Ну и так далее. Точно так же можно найти с чем. Значит, это я с направляющей косинусы с подвижной. С подвижными осями задал. Можно задать их с неподвижными осями координат. Посмотрите в учебнике. Те из вас, кто не имеет учебник под рукой, ну, на всякий я запишу. Значит, косинус направляющий с неподвижной абсциссой будет равен... А вы можете сравнить свое решение. Минус 0.38 направляющий косинус с неподвижной ординатой Будет равен 113 тысячных с минусом. Направляющий косинус с неподвижной аппликатой. Будет равен 917 тысячным. Так, Следующим шагом нам стоит перейти к определению. углового ускорения